Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы на канале PlayTape Film Company. И наконец-то этот день настал. Финальный трейлер, последний Богатырь 2. Корень зла два соло. Как раз меня как раз уговаривают терпенуться и сказать нечто то, что наконец-то вышел финальный трейлер. Последний богатырь 2 корень зла. Я видел первый тизер, прейлер, который выходил в декабре 2019 года, под ноут 2020 год. И, наконец Последний богатырь 2 корень зла, даже вот этот постер появился. Вот. И Последний богатырь корень зла, или как Последний богатырь 2 корень зла, Выйдет 1 января 2021 года Конечно, дату перенесли, конечно, из-за этого ковида, там, сюда прочее Но я очень ждал официальный, там, не знаю, можно назвать официальным трейлером, там, или что-то еще, чем-то, там, еще, Там, но все таки конечно, будем не меньше же к делу И, впрочем, заценим финальный трейлер «Последний богатырь два: Корень зла» Если честно, первый фильм «Последний богатырь» меня очень впечатлил Это была настоящая комедия, я очень хотел, я хотел, хотел очень посмотреть «Последний богатырь» Два, даже еще в 2019 году. Они, кстати, снимали еще одновременно как и вторую, как и третью часть. Потом еще неизвестно, какое будет название у третьей части Последний богатырь, как Триквелла. Они выпустят его в следующем году. Вот, ну, сходу, ну что то не будем тянуть. И общем заценим финале Трейлер Последний богатырь, Вакурен зла. Три, два, один. Погнали. 6+. Сава Варвара. -вар что, а? что это за шар? Колобок. Колобок. Колобок. Подай еще разок. По булочкам. Понял, батон, как связываться с богатырями. Доброе утро. Дисней. Тебе блину принесла? Белогорре. О, печка. Чудище, это ты, что за привычка у вас такая, богатырская, не разобравшись всюду копьем стыкать. Третий генератор за неделю. дисней представляет Дисны... За неделю. О, вот и зло подобралось. Галя. Илья Помни. Муромец. Иван зимой там будет снег и лес снежный водяной я очень сильный и тупой человек этот Финис, ты очень классный. несмотря на то что ты такой тупой у тебя есть сеушка богатырская не то что это ванька у него только интеллект и чувство юмора Дай Что это за рыба? Бига чудо-юда Рыба, чудо-юда рыбакит. Это было великое. Совершение. Ну что же, ребята, я очень рад тому, что вышел финальный трейлер Последний богатырь 2 Курень зла. Я даже сейчас вам расскажу много спойлеров из моих впечатлений об этом всем. Действительно, там появится чудо-юдо-рыбакит, рыба, чудо -юдо -рыба -кит, только почему-то к как бы не в океане. И не там, где тепло, а именно на снежных широтах. То есть там, где лед, снег, там из-за снежных, замороженные там озера, моря. Вообще, но там, из-за льда, и там заснежено-то появляется огромная рыба. Вообще. А Особенно даже мне впечатлил тот самый вернувшийся этот, этот, с, с, старый сукин сын. Ну или там просто такая, ну, по-моему, это водяной. Вот. И там водяной, там финис, там много чего, там много очень смешного. Я очень э, надеюсь на то, что последняя Баг Багатырь 2, Курин Зла порвет кинотеатры там это все Дисней россия действительно все выпустит и очень будет красиво особенно даже там появится то что здесь я даже еще нет здесь только даже спойлер объяснения то что когда даже как в титере трейлере в первом было показано то что э -э там где все богатыри там или муромец ваня и все тренируются в лагере там белогорья а потом уже подоспевает зло возвращается галя там это варвара со своей дочекой вот из там из современного мира в другой мир Белогороде магия реально. И все, это вообще. Наверное, скорее всего, будет такая упомянутая отсылка, как спойлер, в том, что по когда все богатыри, в том числе и Феникс, и Илья Муромец, Ваня там, и все богатыри там будут вести тренировку в лагере, возможно, будет такая отсылка, как в мультфильме Князь Владимир, когда Кривжа приходит на маслицу и распускает маслицу, рассказывая Владимиру о том, что в твоем гнезде измена. Вот будет почти такая же отсылка, это, то есть такой, это, я так хотел рассказать такой как до, домысел спойлер. Возможно, это все окажется правдой. В том, что оказывается, что Галя, ее дочка Варвара, то самое зло. Распустит тренировку всех богатырей и появится в лагерь богатырей Белогория. Якобы такой спойлер. И там, где якобы будет такая миссия, там будет очередное сражение, там, например, вернется Добрый Никитич, там появится Велес, там это. Ну, впрочем, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии, что вы ждете, думаете по поводу выхода последнего богатыря 2 зла. Ждете вы его или нет? Напишите в комментариях. Мне интересно. Пока.